Когда мы знаем свои нюансы, свои сложности характера и знаем прекрасно, что нас за это обидеть такие могут. Да, могут нас обидеть. И женщина прекрасно понимает, что она уже не первой свежести. И эта молодая, крепкая, длинноногая деваха из деревни, она, конечно, да, молодое, здоровое тело, что тут скажешь. Так оно и есть. То, что мы с ним по гарнизонам, по месторождениям, по всяким. Полям непаханым вместе осваивали целину, потому что я беременная за ним скакала, как сайгак во всей державе нашей. Это ж кто об этом вспоминает? Да не, как сайгак, так сайгак. Ласточкой мы этому потом полетим, когда эта ситуация отработает. Приблизительно. Да? Просто я описываю сейчас сценарий, сценографию. Все мы, тетки, все мы можем оказаться в этой истории. Каждый из нас. Никто не застрахован от ситуации. Все, да, кто-то уже, кто-то еще, у кого-то это все предстоит приготовиться. Так лучше приготовимся. Да, потому что э, чего быть, тому не миновать. Если мужику надо пойти налево, он пойдет. В любом случае у них такая психика. Им надо. Покрывать как можно больше самок. Это вшито у них в биологии. Ничего с этим не поделаешь. Но женщина может себя в этой ситуации повести совершенно по-разному. Самый простейший и распространенный способ это предаться самому уничижению, посмотреть на себя в зеркало, да, сравнить с фотографией 30-летней давности и сказать, костюмчик-то уж не сидит, обнять и плакать. Я что-то не узнаю эту женщину, как-то не совпадает она с моим представлением о самой себе. когда возникают такие ситуации, начинаешь смотреть на себя глазами других людей, как тебе кажется, да, и видишь, что да, конечно, годы берут свое, да, конечно, и, может быть, в постели я уже не приношу той колоссальной радости, которую приносит эта молодая, хорошая, крепкая деваха с деревьями. И все это совершенно традиционный подход. Да? То есть мы можем вот так вот рассуждать и предаться самоуничежению, посыпать голову пеплом. Мы можем раздирать себе душу тем, что года не вернуть и какой он подлец. Это обязательная кульминация всего этого мыслительного процесса, потому что он не имел права так поступать, он непорядочен. Да? Он завел себе кого-нибудь на стороне, вообще, конечно, гад, но так себя вести по отношению к семье, к детям, к хозяйству и вообще к устоявшейся жизни он права не имеет. И так рассуждают в основном все женщины, кроме некоторой категории, кроме некоторой категории умных женщин которые даже из этой ситуации здравствуйте. очень надо вас двигать. Ты человек трудящий, мы тебя понимаем. Как мы тут И так как же поступают в, в этой ситуации женщины, которые знают себе силу, знают себе цену и умеют любую ситуацию обращать на пользу. Те, кто работал на рунах, помнишь, последняя руна, геба у нас имела отношение к адекватному энергообмену. Так вот, девочки мои хорошие, этот адекватный энергообмен он распространяется абсолютно на все. И грамотная женщина, которая хорошо знает своего мужа, как свои пять пальцев, и по тому, как он поворачивает ключ в замке, она уже знает, сколько он выпил, с кем, какой конкретно крепости были напитки о чем они разговаривали. Да и выиграла наша команда или нет. Да, она все это отлично знает, чует, просто вот версту, и она прекрасно знает своего муженька. И такой э, нелепостью да, и малостью, как адюльтер, умную и серьезную женщину не удивишь. Она прекрасно понимает, что это неизбежно. Дети ветрянкой болеют в детстве. Болеют это неизбежно. Лучше в детстве, чем потом во взрослом возрасте. Ему да? мужики в 50 лет начинают гулять, это тоже неизбежно если умная и серьезная женщина не проведет предварительно соответствующую работу. А как проводится эта работа, сейчас я вам расскажу, как из ситуации, когда она заведомо убийственная, можно сделать ситуацию заведомо выигрышной для себя. Есть два объекта познания. Записывайте. лучше запоминать. Ибо все это на ощущения. Есть я. А есть мой муж. У меня и у моего мужа такая же семеричная структура сознания, как и у всех остальных. У меня свои программки там набиты, у него свои программки там Но жить вместе достаточно большое количество времени и те эмоциональные отношения и те чувства, которые были у нас когда-то, плюс проведенный когда-то ритуал бракосочетания, да, не надо относиться к этому абы как, это очень серьезное действие, это ритуал. Даже если он заключается в ЗАГСе, он, конечно, послабее, а если он заключается в Храме, он очень сильный ритуал, и разорвать его да, может специально обученный человек, Сирич священник, на да, котором специально учат эти ритуалы эти связи разрывать. Но даже если люди просто прожили вместе всю жизнь, спали в одной постели, вели общее хозяйство, и имеют общих детей и просто зарегистрированы в ЗАГСе, между ними уже есть связь. Именно эта связь позволяет нам чувствовать своего мужа как самое себя, и настроение его понимать, и ощущение его понимать, и знать, где у него что болит до того, пока он это скажет. Мы все это от нем прекрасно знаем, потому что он является по сути частью нас. Да? Но какой частью? Мы имеем с ним определенный канал. Этот канал никуда не девается, даже когда этот мужчина идет по бабам, извините за грубость, такую тонкость выражения. И вот появляется в его поле некая деваха из деревни. Назовем уже так. Молодая, крепкая кровь с молоком, ноги, ну ноги, -ноги как у всех ноги обычные ноги, средние ноги, так сказать, да. но тем не менее молодая, здоровая, на 30 лет моложе, и у них возникают антимные отношения, то есть из Вадхистана с Вадхистаном, из эфирки в эфирку, из физики в физику, и может быть даже из астрала в астрал, у них происходит определенный один, как это бывает во время секса. Вот. Женщина, которая понимает это все, она прекрасно понимает, что вот этот канал, сформированный и проложенный годами, закрепленный социальными узами, то есть утвержденный эгрегориальным фоном, гораздо сильнее, чем вот эта связь, даже если она идет на почту невероятной страсти. И эта женщина, очень жаль ее, но тем не менее, она отдает, женщина отдает энергию мужчине. Она отдала эту энергию мужчине, а мужчина по сути своей, по энергоструктуре не может, он не в состоянии эту энергию удерживать, ему обязательно надо ее отдать. Причем если женщина распространяет энергию вот так, то мужчина распространяет ее целенаправленно. Ну, вот по энергоструктуре у них так положено. Вот этот принцип Христа, помните, мы с вами говорили? Вот это мужчина, вот это женщина. Мужчина принес, женщина распределила. Вот так, у нас вот такое вот соединение. Поэтому отдаст он эту энергию куда? Своей родной супруге. Знаете такую народную мудрость? Хороший левак укрепляет брак. Вот она, на схеме сложена. Женщина мудрая, которая не закрывает этот канал самоуничижением, страданием, изнурением себя, разглядыванием фотографий 20-30 летней давности. Она прекрасно понимает, Эге, -э, пошла свежая кровь. Вампир и начинает это дело все принимать, чтобы эту энергию отдать куда, на свою семью, но укрепить то же самое пространство. Она начинает есть, она начинает принимать. Она прекрасно знает, как и в какой позе они сейчас это делают. Но она не изнуряет себя ревностью, уничижением. Говорит, давай. Все сюда, все в дом, все в дом, все в хозяйство. И все хозяйство распределяет. Вот так происходит энергообмен. Вот женщины, которые это знают, умеют этим пользоваться. Поэтому такая жуткая история, как муж пошел налево, вместо из страшной катастрофы может превратиться в энергетический ресурс. Как цинично это звучит. Вот на простом таком примере. Понятно, да, принцип работы хождения налево. Женщины, которые имели отношения с женатыми мужчинами. Спрашиваю вас, ощущение после этого контакта было какое? Да ужас, как будто тебя высосали. А куда оно пошло? Да? Совершенно верно. Совершенно верно. что все Ты чувствуешь, как будто тебя просто от простите, за, за, за, за употребление этого термина, а взамен ничего не выдали. А поскольку у нас тут женский коллектив, мы будем говорить о вещах близких к пониманию. Вот так из страшной истории можно получить ресурсное состояние. Вот теперь мы говорим об о ситуациях, которые можно переделать в страшных ситуациях, энергетически емких в эту основная ценность, переписав значение и научившись пользоваться этим ресурсом, мы можем сделать для себя огромный ресурсный потенциал. И уже не страдание будет превалировать в этой эмоции а уже совершенно другого качества эмоций, я получаю силу, потому что а, у меня есть цель, мне надо сохранить -таки ж мою семью. Да, у нас дети, у нас хозяйство, что это будет, если мы сейчас будем столкнуть. Не надо ничего пилить, пусть все стоит, где стояло, как поставлено, так пусть и стоит. И у него пусть будет еще три для пущего эффекта. По крайней мере, у мужика всегда должна быть возможность выбора, что это такое, он же свободный человек. Пусть у него будет свободность выбора. Изжить из своего сознания ревность можно только пониманием, что она тебе дает. Что тебе дает эта связь. Но мы воспитаны все немножко в других условиях. Брошенная женщина это считается катастрофой. Это катастрофа. Брошенная с ребенком, а то еще и с двумя, ужас. Ужас, вс ⁇ Женщина ставит на себя крест. Почему? Потому что она сама перекрывает этот канал. Я же ему никогда не прощу. У меня в Питере была а, женщина, тоже, которая работали ну, не по этой теме, а вообще по, по сознанию, вот она рассказывала как бы свою историю. Муж где-то на курорте, с кем-то там полюбился. Ну понятно, что когда городочек маленький, а когда он приехал, как-то все это очень дело быстро распространилось. Ну понятно, что гордая женщина сказала, Вот тебе бог, вот тебе порог, сказала гордая женщина. Муж, конечно, через некоторое время уже, он и не рад был, что это все случилось. Он проклял 30 раз тот день, когда он в баре встретил эту полувыпившую женщину, с которой он там что-то один раз сотворил. Причем, как я понимаю, не совсем удачная, да. Да, ну, То есть не, не всем понравилось. Но тем не менее же позиция, и она в этом, а дочке было в этот момент 6 лет. Понятно, что она, она, же в ярости, она же в праведном гневе, она дома рассказывала об этом каждый день, какой он подлец, как же он посмел вот на такое. Вот понятно, что она замуж больше не вышла, да? Но как только в ее жизни появлялся мужчина, у нее сразу срабатывал муж. Угу. Да? А что будет, если опять это случится? Дочка 30 лет. Не замужен, да, программа совершенно жесткая, папаша подлец, все мужики кознут и так далее. То есть вот таким образом да, родовые цепочки они распространяются на детей и на, сам, и на жизнь самой женщины. Да, за какую-то погрешность, да, провинность она изломала жизнь себе, этому несчастному мужчине и своей дочери. За один единственный эпизод, который просто не могла... Простите ему, потому что гордыш. Как такое можно прощить? А если бы она знала всю эту схему, да, она бы сказала: "Ну, в общем, поедешь туда". ...туда, туда и путевку бы купила еще. Ну что понять? Ну для того, чтобы к этому прийти, надо вот эти понятия ревности да, и понятия убийственности положения и себя изжить. Когда понимаешь, что эта ситуация дает тебе вот такой вот ресурс, начинаешь немножко по-другому смотреть на эти ситуации. И не изводить его скандалами, мучениями себя, дурнить еще больше, да, болеть еще больше. А простраивать чисто осознанно все эти каналы, да, и осознанно принимать эту энергию, осознанно понимать, куда она пойдет, куда ты ее направишь. Как это от этого будет? Хорошо тебе, твоим детям, твоему дому. Да. А вопрос? А вопрос? А если он будет спать вахр, вот с тобой. Или это все, равно будет? все равно пойдет. Все равно пойдет, потому что этот канал, он уже сформирован, его не разрушить ничем, пока люди в браке и пока они живут вместе в одной квартире. Даже если они спят в разных постелях, он все равно есть. Он все равно понесет его в дом, в то пространство, которое сделала уже эта женщина. Вот эта величайшая ценность женщины, умение делать пространство, и вся энергия, которую мужик приносит от женщин, от работы, в виде денег, в виде там, не знаю, чего угодно, она вся идет в хозяйство, она вся идет в дело. Вопрос -Да. немножко. Да. Не но, но уже просто... Да. Не борете. Да, да, да. когда, когда женщина... Вот когда женщина... Да. Влюбляется, за что-то идет уже совершенно другое. Значит, смотри, если этот мужчина женат, угу. все пойдет по схеме, только на место Д и Д будешь ты. Но если у тебя тратит... вот, допустим, вот эта схема, а вместо вот этой стрелочки да, да? да, да. да. да. там. Вот, вот здесь вот. вот у тебя не женатый мужчина, а ты замужем. Вот в да. этой ситуации. Вот в этой ситуации как раз такого нет, утечка не происходит. Да. Да? Есть, поэтому, поэтому, поэтому да, поэтому измены женщин в обществе всегда осуждались больше, чем мужчин. Да? Когда мужчина гуляет, он бабника. а если женщина гуляет, она кто? шлюха. Это в социальном обществе, да, все эти термины придумали мужчины, потому что не зная всего этого, они чувствовали, что если женщина идет налево и заводит другого мужчину, а они в этом отношении ничего не получат. Более того, то, чего они принесут, нет, она никуда не отдаст. Она просто будет иметь возможность сравнения. Да? Да? Во-первых. А во-вторых, возможно, ей в том качестве, которое она получила, познав любовь другого мужчины, вот эта вот жалкая струйка, которую он пытается ей отдать, будет уже совершенно неинтересна. А если мужчине некуда, некуда отдавать, он теряет как бы свою суть, теряет свою функцию, он чувствует себя ненужным, он не чувствует себя мужчиной. Поэтому, почему чему женщине очень важно развить вот эту функцию приема, да, принятия и приема. Мы готовы принимать. Давайте, давайте, давайте, давайте. Все, все, все в дом, все в хозяйстве. Мое ощущение mm -hmm. от вашей гости, девочки гуляете. И мужики гуляют тоже от демона. И что? Антиморально. Да. антиморально. А если женатый мужчина и женщина оба обоих семьи, каким образом Все равно отдашь туда той женщине. Ты отдаешь. А та женщина отдает сюда. А та женщина отдает тебе. А. Да, то есть получается как бы... Читы, с, двух, да, с двух сторон идет энергия. А. Да, другое дело, что, конечно, в обычных семьях, как правило, так не происходит. Муж с женой любят друг друга. Угу. Да, но если случаются такие ситуации, а в последнее время они случаются достаточно часто, то Молодых в девах много, делах много да, и не надо думать, что это убьет тебя на сравнении, научись этим пользоваться как ресурсом. Вот ну, такой достаточно жесткий пример, но тем не менее, когда вы сейчас начнете обмысливать свои подобные катастрофичные ситуации, я прошу вас рассмотреть их с точки зрения, каким образом вы можете использовать его как ресурс. Мы сейчас все вместе обсудим, кто желает, да, чтобы Понять, как эту ситуацию можно разложить по-другому, и использовать ее уже не как медленный яд, отравляющий собственное существование, а как очень мощный эликсир, который поможет тебе двигаться дальше, избавить себя от подобного напряжения. У меня вопрос не по отношению с мужчинами, то есть чувство, э, к зависти. Угу. и э, вот в да. Ты завидуешь, ну, угу. по твоему мнению, более успешному человеку, угу. у которого что-то лучше получается. Ну, может угу. ну, на данный момент. Вот ты видишь что лучше, у угу. тебя, и вот э, страдает <свят> этот энергомент. и ему отдаешь вот, свою энергию в а Взамен не получаешь, а взамен. А взамен ничего не получаешь. Как в этой ситуации, есть, вот. Просто я буквально это не. Ну, понять причину зависти здесь надо. То есть ты завидуешь этому человеку, понимаешь, каким людям мы завидуем? Да? Конечно. Успешным завидуем и еще каким? Ну, я не, я не завидую Беллгарицка, я им восхищаюсь. Потому что, во-первых, а, я его не знаю лично, не знаю его специфических человеческих качеств. Да? Во-вторых, я прекрасно понимаю, что он достоин того, чтобы у него было то, что он имеет. Мы завидуем, как правило, тем людям с обязательным пониманием, мы знаем их лично, да? то есть мы стоим с ними на одном уровне коммуникации. Это первое. А во-вторых, где-то задним умом мы считаем, что они получили это незаслуженно. А вот это понимание, почему незаслуженно, вот в этом и надо как раз разобраться. То есть если он это получил, значит, он это получил. Но в нашем понимании ожидания, как можно получить тот или иной позитивный для себя результат, связан с определенной последовательностью действий, с определенными характеристиками того или иного человека, который должен получить этот результат. Мы считаем, что он должен быть более образованным да? или большим профессионалом. должно быть написаны не три научные работы опять. А вот это шаблоны и стереотипы, которые есть в нашем сознании, ожидания последовательности пути. Ну, мы думаем, что женщина может выйти успешно замуж, только если она весит не больше 53 кг и имеет блондинистый волос, например. это убеждение. И если наша подружка, которая 120 килограмм весом и рыжая, выходит замуж удачно, мы начинаем ей завидовать. Почему? Потому что у нас стереотипы не сложились. У нас есть один стереотип, а мы накладываем на другой. То есть зависть на самом деле она разрушает... Всех, и того, кто завидует, и тому, кому завидует. Почему? Потому что кому завидует, точно так же получает поток негативной энергии, ибо он сам внутри себя точно так же не уверен в праве получить тот результат. Мы никогда не завидуем людям успешным. Аль Пугачёва, кто-нибудь завидует? Да, тетка сама себя сделала и имела всех в виду. Как она себя ведет, мамочки мои, иногда бывает, боже, боже мой, что она творит, да? и ничего, нормально все терпит. Может послать по батюшке, по матушке всех, начиная от президента, заканчивая нашим архимандритом. И ей совершенно все равно никто не думает ее осуждать, потому что все уверены, что она имеет право на это. Почему такая уверенность? Потому что она сама в себе уверена, потому что она действительно не имела всех в виду, это не показуха. Потому что она уверена в себе настолько, что даже не сомневается в своем праве вести себя подобным образом. Но мы завидуем человеку, который сам сомневается, и в котором мы сомневаемся. Вот тут обоюдно всегда. Но наше а, чувство имеет отношение к нам. Зависть разрушает прежде всего нас. Да. То есть, я, я хотела задать вопрос. А, ну, очень часто вот, ну, да, два человека, вот это я поняла. Ну, два совершенно как бы, одинаковых человека, достаточно близких, они что-то делают лучше себя, одному завидуем, второму не завидуем, понятно, почему второму не завидуем. Так вот, почему э, возникает, если как бы, не хочешь, чтобы оно возникло, но вот оно возникает. Это из-за того, что я хочу переложить вину на другого человека. Из-за того, что она не уверена, поэтому я, она не уверена, она тебе дала повод думать, что в ней нет тех качеств, которые ты шаблонно накладываешь на обязательное получение результата. И когда я вижу результат, ты видишь результат, ты понимаешь, что оно все с шаблоном не совпадает, да? получается зависть. Потому что зависть это форма ощущения несправедливости этого мира. Эта форма несправедливости начинает нас разъедать. Опять же, ту же самую зависть можно сделать ресурсом для себя. Каким образом можно чувствовать и думать иначе, чтобы не завидовать раса, а во-вторых, чтобы эта зависть явилась для тебя толчком для развития и толчком для твоих же возможностей. Ну, то есть это опять идет на, на уровне сравнения, когда ты начинаешь всему миру, что ты не верблюд, и опять же это вот шорох общественного мнения. То есть я опять влезла. Конечно, а причиной тому тот шаблон, который есть у нас, связанный с понятием успешности и достижения. Что такое успешность? Давайте попробуем для себя хотя бы в двух словах прописать, прояснить успех другого человека, что это такое. Случайность это, везение это, кропотливый ли это труд? Что это для нас? Что, какие надо шаги сделать, чтобы быть успешным в этой жизни? Делать то, что тебе действительно нравится. Уверенность в себе. То есть человек успешен, когда он уверен в себе. Для меня. Но сейчас шаблон все успех <связать> надо да, надо тяжко, тяжко да. Да, Это говорит наш это. опыт, да. Да, наш опыт и э, то, что вписано в нашем пространстве. И, и да, наверное, когда ты видишь, что человек в принципе, тяжко <связать> и, и, начинается да. зависть, а можно <связать> что, <связать> что сделать? <Начинается> понять, <связать> что это, во-первых, а разрушение твоего шаблона. Оказывается, можно по-другому, <связать> да? Понять, каким образом у него это получилось, какой такой хитрый ход он нашел, чтобы достичь результата быстрее, чем я. И, и взять эту, этот опыт на вооружение, сделать вот, ситуации, которую я рассказываю, я понимаю, что для меня э, причина отсутствия вот этой зависимости от общественного мнения, и все э, из этого выходит. И у меня оно есть. Uh -huh. Я сравниваю. И я понимаю, что если вот когда уйдет, ответ, uh -huh. это ты боишься отказаться от зависимости от общественного мнения? А почему тебе это так важно? Потому что это тоже для тебя ресурс. Важные вещи для нас ресурсы. Это почему? Потому что они удерживают в рамках движения. Они не позволяют делать выбор, потому что выбор всегда сопряжен с определенным страхом, да? ты не знаешь результат. А когда мы идем в рамках по протоптанной колее, результат заведомо известен. И мы не берем на себя ответственность за этот результат, он уже вписан в сам процесс пути. Мы обязательно его достигнем, если выполним те или иные шаги. зависть возникает, когда кто-то нарушает это правило. Он нарушает, мы идем как положено, да? мы домашнее задание делаем, а он гад списал, получил пятерку, я четвертую. Обидно? Вот это совсем плохо, да. Вот это совсем плохо. Совсем обидно. Начинается, он ну, когда сказал, что списала это уже конкретная ненависть, да, когда он своим хитрым способом получил результат лучше, чем мы, начинается зависть. Это называется зависть. Обычная человеческая зависть. И как же в этой ситуации мы можем эту историю, например, использовать для себя как ресурсную? Ну, в принципе, попробовать, ну, я говорю, на следующий раз, попробовать, ну, действовать, попробовать, попробовать действовать таким же способом, вдруг получше. Ну, правильно, но не совсем. Во-первых, вот а? эта ситуация требует осознания. Да? Первое, понять, что у тебя есть определенный шаблон Во-вторых, понять, что у тебя есть эмоция, которая этот шаблон подпитывает, и эмоция негативная. Во-вторых, осознать, что эта конструкция не дает тебе сформировать новый опыт. Зачем идти точно так же, как он? Можно найти свой путь, совершенно уникальный, который тебе еще быстрее к результату приведет. И пусть не он тебе завидует, если сможет. Есть, это такая ситуация, как у меня. Можно uh -huh. я расскажи? Короче, у меня на работе э, тоже вот соседи завидуют, смотрят, что я покупаю, что у меня успешно идет, uh -huh. Вот. И покупают точно такое же. Ну вот, как вы говорите, эмоция идет. Uh -huh. Я отодлилась, я обиделась. Они кидывают то, что я добилась, то, что я да. в мысли взяла в действие да. и прибыль большую получила. Да. Сначала эмоция негативная. Да. А потом, как вот вы говорите, я подумала и я решила, нифига, я придумаю еще новое и у будет угу. еще супер. У -у -у. И они не смогут все время... Не у меня... успеют просто... Вот, хороший а вот пример. Все время, все время новые, новые, новые. Они просто заглянемся, отдали вам. Да. На самом деле очень хороший пример. Да? То есть можно обидеться, а на самом деле на что обижаться? А Нормальная обиделась, конкурентная борьба. Хотела, да. Нормальная а конкурентная то, борьба. А Это эмоция... Эта эмоция может. Э Разрушить, мы заниматься самоездом, злиться на весь да. окружающий мир, прызгивать собственные эмоции именно на собственную силу своих эмоций, на злобу, на проявление в окружающем мире. Да в кого долетят эти брызги? Так, как правило, в самых родных и близких людей они долетают, долетают эти брызги. Именно им достается больше всего от, наших, от нашего неумения работать со своими эмоциями. А можно направить эти же самые эмоции в более конструктивное русло, да. сказать: ага, если они так себя ведут, мы загоняем их насмерть новинками, да, да они просто да. ничего не успеют сделать, да, а потом я сделаю такой шаг, который заведомо проигрышный ведет их вообще в полное разорение, да, вот так вот чисто дословно. Например. Но тем не менее ты понимаешь, что это ресурс, у тебя есть конкуренты, они всегда тебе дышат в спину, они никогда не дадут тебе расслабиться, тот, кто тебя критикует, всегда работает на тебя, это закон. Запомнить, записать, вот такими буквами повесить на стенку, кто тебя критикует, работает на тебя, он никогда не даст тебе расслабиться. Благословен мой враг, он не даст мне умереть, в счастье и довольстве он всегда будет держать меня в напряжении, чтобы он был здоров, и пусть еще живет еще тысячу лет вместе со мной. Потому что хороший и грамотный враг лучше любого слащавого друга. Он не даст тебе засохнуть. Благословенные наши конкуренты, они заставляют нас думать. Поэтому эта ситуация. Ресурс, когда мы понимаем, ага, слезали, значит, им тоже понравилось, значит, молодец я в правильном да. направлении мыслях, да. совершенно верно, у плохих, плохих авторов-плагиатов не бывает, поверьте мне, как писателю, перед только хорошие тексты, плохие не тырит. Да. да? поэтому всегда понимаешь, да ага, если с тебя плагиатили, значит, ты это сделал классно. Поставь себе птицу и скажи, ай, я молодца. Продолжаем в том же духе. ресурс. Ресурсы. И сразу находятся ресурсы. Находишь, да, их универсально. И начинаешь... Поставщиков более дешевых. Они как бы... Начинаешь, начинаешь там продавать комплекты, новые заказы. да. Вот эти вот поставщики, которые хотят тебе дать... Правильно, потому что им тоже нужно продать, и понесут они Нет. грамотному продавцу. Положительная эмоция, она как бы дает... Символ к тому, что к тебе плывет. Разумеется, потому что а, к позитиву. К все, а все будет налипать. Да, оно налипает и прилипает все хорошее, наоборот. Угу. И ты опять на коне, а не под коневой. Ты получишь что Правильно, да, война. Ситуация <связывается> негативная, да, очень сильно поссорилась с историей. Угу. И много лет с 70 не общалась. Угу. Um, то есть я в принципе поняла с вашей помощью все недельно причины. А в чем здесь будет? А что это за ресурсом? То есть это вообще было разрушение семьи, было такая робика. По сути в большом. Да, я поняла. Эмоция, которую ты. Давай послушаем. Да -да. Ситуация. Была сопряжена с определенной эмоцией. Да. Что это была за эмоция? Ярость, гнев, Ой. разозлилась, страшно. Как мы эту ситуацию назвали? конечно. Нет, как словами, как мы эту ситуацию назвали? Как она называется в нашей жизни, эта история? Мы повесили на нее какое-то название. Как она называется? Разрыв отношений. Разрыв отношений. Разрыв отношений. Разрушение. Да? Разрушение семейных отношений. Эта ситуация в нашем сознании просуществовала достаточно давно. Понятно, что она возникла не на ровном месте, у нее были определенные предпосылки. У той ситуации с предпосылками надо работать по схеме, которой мы работали во вторник. В данном случае мы смотрим, каким образом эту ситуацию можно использовать как ресурс для себя. Что такое разрыв отношений и что такое разрушение. Была сестра, которую знаю, естественно, с рождения. У нас сформировались определенные отношения, которые, собственно говоря, и послужили причиной тому самому раздору. Эти отношения были неизменны многие годы. Они уже сформировались. Это то, что вы помните, мы с вами говорили, да? у нас есть одноклассник, которого мы помним таким-то, а когда он через 20 лет достигает определенного успеха, и общается с нами не на уровне 20-летней давности, а так слегка свысока, потому что он изменился. Изменился его социальный статус, изменился его внутреннее понимания. Мы говорим, но он зажрался, конечно. Но это вообще, ну как так можно? Не приходит нам в голову, что просто человек изменился, он не обязан быть таким, как мы его помним. В данной ситуации. Право на изменения в отношениях отсутствовало и у тебя, и у сестры. Вы всегда воспринимали друг друга с позиции «я на 8 лет старше, ты сиди тихо». Это при каждом возможном ситуации вы идете за ногу. И эти отношения неизменны. Вы повзрослели, у вас у каждой своя семья, а качество отношений осталось прежним. Чтобы изменить это качество радикально, его надо разрушить. Поэтому здесь разрушение как ресурс, возможность выстроить новые, качественные новые отношения со взрослым человеком, а не с той секеляшкой, которая бегала за нами по двору и мешала на свидание ходить. Это все, это все и произошло, правильно? Потому что в данном случае, либо разбирать отношения, а как разбираются отношения между людьми? Разговором. Мы, мы все вытаскиваем, мы все обозначаем словами, мы все описываем, что чувствую я, слушаем, что чувствует он. То есть вытаскиваем все отношения на поверхность, почему важно разговаривать с мужем, с детьми, да, чтобы оно не замоталось, чтобы отношения не остались старыми и прежними. Почему через 20 лет муж и жена перестают понимать друг друга? Не они не разговаривают, и более того, они ожидают, что моя половина осталась точно такой же. Ничего у нее внутри не изменилось. А когда половина начинает голос подавать, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Почему? Потому что люди не очень любят перемены, потому что перемены предполагают изменения и тебя самого. А вот когда каждый божий день эти перемены по чуть-чуть потихонечку вводишь, то вы растете вместе и изменяетесь вместе. И до разрушения тогда доводить не надо, потому что не надо разрушать, оно все созидается в процессе. И вот когда отношения устоялись, как в данном случае, да, и нет возможности их изменить, а очень хочется, потому что это родной близкий, любимый при всем при том человек, и интересный для меня человек, которых у нас общие предки, мы все-таки связаны кровью, это никуда не деть. Это можно не обращать внимания, но это всегда есть кровные родственники, это кровные родственники. Когда надо разрушать все отношения, а как разрушить? Так через конфликт, как человеку это доступно, найти возможность, зацепиться за ситуацию. Кто будет прав, кто виноват, здесь, в этой ситуации, в смысле в этой ситуации роли не играет. Поэтому шаблон разрушения здесь, в данном случае, мы используем как очистка пространства для созидания, и пересматриваем всю эту конструкцию именно с этой позиции и делаем ее для себя ресурсом. То есть таким образом эмоция уже не гнетет, эмоция становится позитивной, эмоция становится созидающей, как в истории с нашими героями. Между прочим, кстати, отвечая на вопрос по поводу гульбы, да? Все было бы так, если бы не одно но. Вот этот канал очень широкий. Пока выстроишь отношения с другим мужчиной, пока наладишь этот канал коммуникации, годы пройдут, здесь уже все готово, этот канал очень широкий. И по нему получать энергию между мужем и женой энергия идет с невероятным объемом. То, что ты можешь получить от своего мужа, по сути, если у вас действительно нормальные взаимоотношения, и этот канал хорошо развит, ты не получишь ни от одного мужчины. Вот если этот канал сужается. Если этот канал перестает быть интересным, а это происходит всегда только по инициативе женщины, всегда. Она, это она режет конверт. Всегда. Потому что это у нее есть такая функция. Не у мужчин. у нее. Она может сколько угодно говорить, что я хочу сохранить семью. Если она этого мужчину не хочет, если даже его запах ей неприятен, она этот канал перекроет сама. И пойдет, естественно, искать себе энергию женщины без энергии. Вот такая вот интересная конструкция. Ну что, значит, смотрите, разбираем ситуации, думаем сейчас о своих ситуациях, которые, которые можно переделать в ресурс. Тяжелая ситуация в жизни, которая подкосила ноги, которая хлибет сломала. Были такие в жизни ситуации? Можем мы по-другому представить себе, каким образом мы можем использовать ее как источник собственной силы? Можем. Можем. Да, Люда. Да. Кому помочь? Давай, рассказывай историю. какая ситуация тебе сломала хребет? Не знаю, сломала ли, ли и вышла ли, ли я из нее и сделала ли я выводы. То есть на ну, выводы о том, что ревность а -а -а. Это души, и души, и ума я сделала а -а -а. И, и, и так далее. То есть на тот момент э, работаю, сказать, я дома с детьми, а муж работает. Мы, вот. ну, естественно, офис и так далее, девочки. На тот момент как бы, меня просто забрасывали письмами с описанием всего Подробности. подробностей, да, как будет где, когда, плюс куда деньги идут из дома на ковой карты. И, как, угу. вот, и ну, один из примеров на 8 марта у нас телефона еще не было звонок соседки там часа в два ночи и разговоры сейчас я с твоим мужем трахаюсь а ты там это себе думаешь угу. вот или когда домой врывались там прямо вот открываешь дверь угу. и, ну, а и веселые что я сделала то-то то-то подбросила себе то-то то-то я сделала так-то так-то заделать ну, в общем, как было. было как говорят ну, на Украине. Да, там то-то-то. Uh -huh. ну, в общем, всякие вот такие. Uh -huh. вещи. И что с тобой произошло после этой Я очень много... Сначала было бешенство, бой, и... И... и... Ну, все было, и плач, и так далее. Вплоть до того, что я где-то по каким-то норманам uh -huh. лазила, следила бегала, uh -huh. как он на работу идет с какой-то там, как недалеко uh -huh. был в офис. Вот, потом решила для себя, что пора себя уничтожать себя не надо, вот, как бы, когда он уехал с любовницей в Париж, и после этого, мне сказали, что он это не знал, он же с ней поехал. Ну хорошо, поехал. После этого был разговор, и я его как бы отпустила. Инац в смысле, она с детьми, вот, говорю, ну пожалуйста, ты делай выбор. Я угу. не угу. В конце концов, для себя я поняла, что как бы этого делать не надо. Меня на тот момент очень испугали вещи по поводу заговоров, подбросов и так далее. Поэтому я искала очень много по поводу отчиток от нечистой силы и, и всего. И поэтому очень много в церковь угу. и с детьми, и одна, и молитвы, и все остальное. Угу. Потом это ушло. То есть на тот момент это сработало, как-то сработало, uh -huh. вот, а потом оно постепенно само ушло. Uh -huh. вот. В конце концов, я для себя как бы, сделала вывод, что не страдать. Uh -huh. вот. Было очень больно, но лучше не видеть, не, не видишь, не знаешь, uh -huh. и все хорошо. Ну, это, конечно, тоже позиция, но это позиция страусообразная. Правильно, я согласна. Да, Потому что пол иногда может оказаться бетонным. И не, не, не, некуда будет спрятать голову. Я тебе очень рекомендую работать вот эту вот схему. Да? Мы будем еще раз переживать эти ситуации, но только не в том страдании, в котором ты. Да, как бы сначала почистимся, естественно, относительно этой истории, но не в страдании был суть, мы меняем полярность этой ситуации, Она на ресурсе. Возьми вот эту вот схему. Вот Опять же про страдания, опять вот эта цепочка, которая вернула сюда, mm -hmm. то есть ощущение жизни, может быть, я на тот момент действительно хотела страдать, mm -hmm. потому да. что ощущение просто долги. Потому и что, что страдания тебя поднимали на поднимали. ситуацию. Поднимали. Да, ты, да. Была да. была ты была мученица. Это чисто христианская терминология. Ты была мученица. Мученица и жертва. Да. И, и это меня позволяло каким-то образом еще подумай, когда будешь перекручивать, переписывать эту ситуацию. Я думаю, вот еще в чем. Твой муж всегда конкурировал с твоим отцом за право влиять на тебя. Я ему об этом, постоянно на на я этом говорила, муж постоянно об Ну, Напрасно говорила. Ты думаешь, он своих пороков не знает? Не знаю. Ну, Но по этому поводу очень много было случаев, вплоть до того, что я между ними становилась, а они друг на друга отснужили. Как бы... Правильно, Потому что у них была конкуренция, конкуренция за тебя, да. совершенно верно. И твой муж попытался, и у него получилось лучше по причине здоровья, молодости, и того, что он твой муж, и отец твоих детей. У него получилось доказать, что его влияние на тебя значительно сильнее. Это получилось после того, когда мы уехали. Мы жили тогда с родителями, и через год после того, как мы поженились, мама умерла. Отец все время обвинял меня с мужем из того, что она умерла в ее смерти. Вот. Но через какое-то время мы сняли квартиру. То есть изначально мы не могли позволить этого, хотя как только мы поженились, отец предлагал, говорит, я знаю себя, знаю все, предведите на квартиру, я дам часть денег, свои родители мужа дадут часть денег. Живите, потому что это ваша семья, и никакой коем uh -huh. раз, чтобы никто в нее не вмешивался. У меня пошла навстречу маме, а uh -huh. муж из своей, mm -hmm. я ни с кем никогда не ругаюсь, и я совсем не могу ужиться, пришел к нам, якобы, ну а тут как бы два.. Ну, совершенно верно. Вот платформа вся этой ситуации зародилась еще тогда. А последствия она превратилась и преобразовалась в этой жизни в совершенно разнообразнейших сценарий. Но суть именно такая. Поэтому, когда ты будешь работать, переиспантривая эту схему, всегда помни, что он тебя дико ревнует. И началось это тогда, когда вы жили вместе с родителями. Просто помни, что все, что он делает лежит на платформе его ревности тебя ко всему окружающему миру даже к детям будешь переписывать переживи это новое состояние но ну, мы вместе пойдем я помогу кто еще какие истории хочет обсудить или так понятно с чем работать Ксения можно угу. озвучивать да согласно вот этой вот схеме. Здесь он может быть женщина, женщина, женщина. А вот туда? Без мужчины. То есть я хочу... А. Вопрос, вижу. Угу. Вопрос, давай... Это схема работы для женщины и женщины? Нет, это схема взаимоотношения мужчина-женщина. Здесь энергообмен другого качества. Энергообмен другого качества. Ты разбираешь ситуацию, которая тебя подломила. В да? взаимоотношениях в бизнесе, в работе здесь уже не работают ни астрально-эфирные а проекции, здесь работает чисто ментал, социальные нормы. А на ментале мы работаем с жесткими ментальными конструкциями и с шаблонами и стереотипами поведения. И вот может быть через шаблонный стереотип мы имеем возможность пересмотреть, разобрав шаблонный стереотип поведения, разобрать саму ситуацию. ситуация которая косила нам ноги, имеет в нашем сознании определенное название, да, которое мы, естественно, накладываем на все аналогичные истории жизни. И возникает карма. Она. Так мне ноги. Но они все дают ресурс. Они дают ресурс. Единственное, что, что очень сильно разъедает, это когда ты долго находишься в этом Эмоция, этом. Да. То есть в принципе можно любую ситуацию, если ты быстро угу. то переработаешь, то она всегда ресурс. Всегда, всегда ресурс. Да, совершенно да. верно. Это мы сейчас понимаем. А 20 лет назад мы могли этого не знать, да, 5 лет и пять лет назад могли этого не знать, и упиваться собственным горем. умирая от любви, от одиночества, от обиды. От И от унижения. Да, да. Девочки, у всех есть в какой ситуации работать? На что вы ее будете перезаписывать? Всем понятно? Или кому непонятно? Кому непонятно? Не важно, не важно, а неважно, неважно, это же шаблон. Ты же наложишь, как ты в своем отчете писала, ты эту ситуацию наложишь на все остальные отношения. Ты в любом случае женщина отношениями управляет, в, в сознании, понимание шаблона, как эти отношения должны развиваться, они будут развиваться по тому сценарию, который у нее есть. Вот этот принцип очень важный, женщина управляет ситуацией всегда. У нее есть такие возможности. Почему женщина всегда находилась на задворках империи? Почему всегда и во все времена старались женщине указать свое место? Потому что сила в ней лежит огромная в каждой из нас. Мы можем сделать все что угодно. Мы можем сделать своего мужа богатым и знаменитым. Мы можем сделать не растений, но а глубоким инвалидом. Это все в наших руках. А когда муж тоже? Да. Если это, конечно, не наследственное заболевание, но даже и наследственное заболевание женщина может вытащить немножко. А женщины как жены, а кого как, они такие неожиданные. То же самое. Ресурс страданий. Ресурс мы можем найти где угодно, в чем угодно. В страданиях, в горе, в болезни. Мы тоже можем найти определенный ресурс, потому что он позволяет нам переживать эмоции. Другое дело, что негативные эмоции очень быстро сведут нас в могилу. Очень бодро. Да? И все эти миомы, фибромы и прочие милые женские заболевания, это все следствие негативных эмоций, которые мы переживаем как женщины, не имея возможности вот оттуда из матки свою силу поднять, протянуть и выплеснуть. Она там и сидит. Потому что мы ее затолкали, ее проявлять нельзя. Там запрещено. Потому что как только проявишь, сразу на костер пойдешь. Это тоже в генах сидит. Девочки, это очень глубинная проблема на самом деле. Да, вот в Турции на всех наших занятиях мы потихонечку-потихонечку раскрываем. Да, свой собственный женский потенциал раскрываем, позволяем ему раскрыться, понимая, что это не страшно. Разбирая шаблоны с папами и мамами, разбирая все эти ситуации, конструкции. Мы только потом приходим к пониманию, что такое женская сила. Именно сила, не сексуальность, это естественное проявление женщины, которая знает свою собственную силу. А женская сила как раз и заключается в том, что она может, она способна управлять без слов. Под ним взмахом улыбкой, солнцем из глаз, и лечит, и поднимает, и раны зарастают, и душа черная человека, который находится рядом с такой женщиной, вдруг начинает цвести и пахнуть. Но эта сила, она забыта, ее запрещено проявлять, нельзя. Как же ее раскрыть, как пробудить, от страха избавиться прежде всего. Это не страшно. Это можно, это доступно. Это есть в каждой из нас. В большей или меньшей степени, кого хорошо гнобили в жизни, у тех там, в зачаточном состоянии еще и развиться не успело. У тех, кого судьба миловала, у них все хорошо. И с внешностью, и с личной жизнью, и с женским здоровьем. А те, кто работает со своим сознанием, у них еще лучше. И в том, и в другом ключе. Мы переносим, даже если человека уже нет в нашей жизни, мы переносим сценарий на все остальное. Потому что это позволяет нам опять же удержаться в определенных рамках, по определенному шаблону идти в жизнь. По шаблону идти энергии не тратить. По шаблону идти эмоции переживать только стандартно. А стандартные эмоции мы всегда переживаем в аналогичных стандартных ситуациях. Они помогают нам переживать привычные ресурсные состояния, например, состояние страдания. Так что, девочки, если не хотите болеть женскими заболеваниями, прекращайте страдать и разбирайте вот эти конструкции, разбирайте в своем сознании, делайте из них себе ресурс позитива, а не негатива. Энергия все равно останется, энергия никуда не уйдет. И ситуация в нашей жизни останется. Но смысл этой ситуации изменится очень сильно. Понятно, на что переписываем? Можно да. ну, получается, что значит до теперешней жизни, угу. значит, прошлая жизнь получается. Это была... не прошлая жизнь, это твоя жизнь. Ну да, получается, это... я была замужем угу. за мужчину, Значит, мы полтора года разводились. Он не хотел меня отпускать, получается, да? Волшебная история. Нет, ну вот я смотрю ситуацию, он хотела быстрее развести, а он все затягивал. Сейчас мы развелись, никак не можем разделить имущество. То есть он опять тебя держит. Да. А что ты при этом чувствуешь? Ну, что сказать, мне хочется скорее всего, разрубить, Вот. Но получается, что я и так практически все отдала семье, они вообще не хотят мне ничего оставить вообще. И я вот просто не знаю, как в данной ситуации. Когда давай, давай предметно к теме нашего, к теме нашей работы. Есть да. ситуация, которая подкашивает тебе ноги, которая да, теряешь да, веру в судьбу. Я негативную эмоцию. Я злюсь, я расстраиваюсь из-за вот этого всего. Я хочу разорвать отношения Полный. Захотела бы разорвала. Ну, У меня моменты? есть большие сомнения, что ты хочешь разорвать эти отношения. Э, с прошлой семьей? Угу. Что-то тебе в этом деле тебя держат. Я не пойму, что держит. С, с детьми уже мы разобрались в а может быть, понимание о том, что есть мужчина, который не хочет тебя отпускать? Нет, я просто разочаровалась в нем вообще абсолютно. То есть эта вся ситуация, наоборот, подтолкнула меня и к дифферамбам себе, потому что думаю, господи, какая я молодец. Ты молодец, что ты что абсолютно молодец, перешила, я перешила, я ты решила ты все это сделала. Я увидела такое ничтожество. И раньше врать он мне все больше и больше, неприятно. Ну просто несчастный человек, который не выдержал ситуацию, что уничтожить тут? Что ему не повезло, он оказался слишком слабым. Он не выдержал тебя. Ты сказала сильнее. Это войну у него. Как Эта эмоция тебя не подтачивает. Ты не испытываешь негативную эмоцию, ты испытываешь огромный подъем энергии, потому что тебе надо выцарапывать зубами эту машину. И одна мысль не дает тебе сидеть спокойно. Она дает тебе колоссальный драйв. Это не негативная эмоция, потому что машину ты получишь в любом случае, да? Но пока ты испытываешь этот драйв, ты будешь ее тебе Да, да, дает тебе драйв, потому что ты испытываешь эмоциональный ресурс в этом. Мы сейчас разбираем ситуацию которые подкосили наша уверенность в себе. Эта ситуация не подкосила уверенность в себе, она тебе наоборот стимулирует. Поэтому пока ты не вычистишь астрал например, страсти твоего мужа, бывшего к тебе, да, тебе этой машины не видать. Абсолютно. Просто почи почистить астрал относительно вашей семейной жизни и относительно твоей потребности, чтобы тебя любили и добивались тебя, домогались просто всеми возможными способами. Да. Да. Каким образом мне, мне формировать? По поводу ревности муж Тебе да, надо значит, формировать Значит, мы еще раз, смотрите, я сейчас расскажу все по схеме. Мы переживаем еще раз все эти ситуации, одну или несколько связанных между собой. Мы переживаем их, естественно, полностью для того, чтобы правильно вычистить астрал на эту тему. Почистили астрал, разобрали ментальную конструкцию, да? освободили в каузальном теле завязку на обязательное формирование вперед такого же самого события. То есть мы сняли эту конструкцию сознания. Но теперь мы одну информацию должны заменить на другую. Почему? Потому что мы знаем, что информация в нашем сознании никуда не девается. И если на каузале есть событие, в котором четко вписано Мой муж подлец. Он проявит свою подлость в каком-нибудь другой форме. Да? Но ты обязательно это дело себе подтвердишь. Поэтому эту историю надо переписать. А как мы переписали? Помните на консолидации жизненных путей? Да, мы переписывали ключевые события в своей жизни, смотрели, как у нас пошла бы жизнь, если бы. Да? И приходили к какому-то выводу. Кто-то избавлялся от сожаления, кто-то обогащался новым опытом и так далее, все свои эффекты. Так вот, перебирая, разбирая эту историю, мы будем переживать не само уничтожение, а приток энергии сюда и переживать это на позитиве, то есть со смехом, с юмором, с мудростью понимая, давай-давай, в Париж по делу срочно, давай-давай, мы и до Парижа дотянемся. Давай-давай, качай. Нормально с цинизмом, вот с цинизмом, не самоуничижением, а с цинизмом, потому что это обратная сторона самоуничижения. Чего? Как надо переделать свою башку, чтобы он туда поехал, а не убивай его там? Девочки, если вы это сделаете... Вы себе откроете такой колоссальный ресурс возможностей, пусть говорят, что, извините, там, сука, он чинает, да, как говорила моя приятельница, у нее даже подпись была такая в интернете, я именно такая сука, как вы обо мне подумали. Очень, очень понравилась эта фраза, да, я такая, да. но зато я успешная, молодая, счастливая и здоровая. А ты не такая, сука, ну ты больная несчастная не... не и обиженная. Не обиженная вся на свете. Выбирайте по результату. Я еще раз вам повторяю, мысли значения не имеет, действия значения не имеет, ничего не имеет значения, важен результат. Если вы хотите получить тот результат, который вам нужен, перестраивайте свой будхиал. То, что мы сейчас с вами занимаемся, это фактически мы так легко прикасаемся к тому, что мы его будем все-таки слегка это так. Ну, сформировать. То есть, грубо говоря, покрошим мелкие губер. И заправим майно. Всю нашу Девочки, что ты не могу? Мораль нравится. <мораль, санавливает> <мрак, мрак>. <санавливает> не конструктивную, неэффективную мораль и нравственность я вам на задушек, я его обещаю. Я обещала, что будет счастливый. <санавливает> <санавливает> Без разговоров. А кто это ему? Но попробуйте только не быть. Всех на первый курс отправлю. Снова эфир покачать. Да, там у нас какие-то скидки. Сумасшедшие совершенно. Совершенно сумасшедшие. Приходите. Еще раз покачаемся. Итак, еще раз. У кого есть вопросы, как переписать историю? На что? Как из негативы сделать позитив ресурсов? У тебя ситуации были, когда тебе было действительно плохо, больно, ну, когда тебя в землю втаптывали? Ну, втаптывали, когда я замуж вышла. Меня втаптывали одновременно и свекровь, и бабушка. Да. Втаптывали однозначно. А потом эта же ситуация повторилась и с детьми. И нет никакой гарантии, что они не повторятся в дальнейшем. Поэтому переписывай а -а -а. именно эту историю.